Проезд в метро и на МЦК Возможен только в Москве и перчатках. Друзья, вот так вот отдыхают в метро в московском Можно поспать и Отдохнуть или на